доброго времени суток я Игорь Черноусов приветствую вас на своем youtube канале это видео я записываю специально для тех, кто интересуется социальной сетью Facebook, кого интересуют средства автоматизации Facebook, кто заинтересован в надежном, стабильно работающем инструменте, который массово размещает ссылку на ваш видеоролик, как вот в моем случае, либо ссылку на ваш сайт в группах социальной сети Facebook. В этом ролике я расскажу, как работает скрипт, занимающимся посевом, ну, в моем случае, видео группы Facebook покажу как он настраивается и также расскажу о работе технического скрипта который собирает в текстовом документе список групп из вашего профиля в социальной сети Facebook. в этом видео я не буду рассказывать о том как установить браузер mozilla на ваш компьютер не буду рассказывать о том как создавать профили mozilla если вы работаете с несколькими аккаунтами Facebook, я не буду говорить где и как скачать плагин iMacros не буду рассказывать о том как он настраивается это обязательно нужно сделать для того чтобы скрипты работали стабильно и не буду рассказывать о прокси об использовании прокси дело в том что обо всем этом я уже несколько раз рассказывал видео ролики по этим темам находятся на моем канале роликов на канале сейчас достаточно много но если вы найдете плейлист который называется автоматизация Facebook", вся необходимая информация будет в нем я расскажу только о работе двух скриптов и их настройки так первое что вам необходимо сделать это скопировать файлы скриптов в папку iMacros. Для этого вам необходимо открыть проводник, выбрать документы, папки документа найти папку с названием iMacros и в папочку Macros именно скопировать два файла со скриптами. Один из них будет называться постинг видео, а второй парсер своих групп. Это их стандартное название, хотя вы их можете назвать как хотите. Главное, не изменяйте расширение этих файлов. Скопировали. Окошко проводника, пожалуйста, не закрывайте, оно нам еще пригодится. Просто его свернем. Для того, чтобы скрипт, раскидывающий ссылки по группам, начал нормально работать, вам необходимо собрать текстовый документ группы из вашего фейсбук аккаунта конечно это можно сделать и руками но руками сбор групп займет у вас достаточно много времени но при ручном сборе групп есть несомненные плюсы вы можете во-первых проверить тематику групп отсортировать ваши группы из аккаунта по тематикам вы можете проверить открыта ли эта группа для публикации либо нет то есть открыта у нее стена либо закрыто. Вы можете удалить из этого списка сразу же группы коммерческие, у которых вместо кнопки публикация кнопка купить. И, конечно, лучше бы убрать вот группы, которые проходят модерацию. Как вот сейчас, видите, появилось сообщение, публикация отправлена на модерацию. Если группа не тематическая, естественно, вашу публикацию не одобрит. Вот если вы руками отсортируете группы в своем аккаунте, вы, во-первых, сократите время на работу скрипта, он не будет обрабатывать группы с закрытыми стенами, коммерческие и так далее. То есть он не будет просто их прокручивать и переходить к следующим группам. То есть на это все тратится время. И, конечно, вы снизите вероятность блокировки э, своего аккаунта. Потому что в первую очередь за что блокируют, это когда вы размещаете не тематические сообщения в каких-то группах фейсбука Этой администрации групп, естественно, не нравится. Но если вы такой же ленивый, как я, либо если вы не бережете аккаунт, из которого производится постинг, ну, например, в этот аккаунт, купили на какой то бирже то создать список групп можно легко и просто для этого есть специальный скрипт я сейчас верну окошечко в котором работает у меня один аккаунт фейсбука открою второй профиль и покажу как производится сбор групп для того чтобы собрать группы вам необходимо узнать какое количество групп в этом аккаунте это можно сделать легко и просто посмотрев информацию в разделе еще группы и в строке доступно всем 411 то есть в этом аккаунте у меня 411 групп далее что я делаю мне необходимо открыть список групп это делается уже главной страничке. Нажимаем на кнопочку «Главная», попадаем на главную страницу и щелкаем на группы. Открывается вот такой вот список групп. Именно вот с этой странички скрипт собирает ваши группы. В моем случае 411 групп. Значит, для того, чтобы скрипт собрал все группы, вам необходимо развернуть этот список до конца. То есть опустить ползунок вниз и дождаться, чтобы Facebook... Раскрыл все группы до конца. Сам скрипт этого делать не может. Если вы не раскроете список полностью, то группы не будут собраны целиком. Вот у меня групп много. Все, я долистал до самого конца. Список групп открыт полностью. Теперь мне их необходимо собрать. Что я делаю? Я выбираю скрипт, который называется "Парсер своих групп". Выбираю его из списка скриптов. Поле "Макс", то есть максимально сколько скрипт должен отработать, то есть сколько нужно собрать. Групп, я пишу 411 и нажимаю на кнопку воспроизвести цикл. Значит, скрипт работает очень быстро. Вы видите, что он галочками отмечает те группы, которые он собрал. Сами группы он не открывает, поэтому и работает очень быстро. А в поле текущей вы видите, какое количество групп он уже собрал и обработал. Все, что вам необходимо сделать, это просто дождаться, когда скрипт закончит свою работу. Итак, скрипт закончил свою работу, позиция текущая стала снова один. Результат работы этого скрипта является текстовый файл, в котором собраны адреса всех вот этих 411 групп. Файл с результатом хранится также в папке макрос, которую я предусмотрительно не закрыл. Я возвращаюсь в папку макрос. В этой папочке есть еще две служебных папки. Это папка data source и DataLoad. Вот как раз в папочку DataLoad скрипты изгружают результаты своей работы я открываю эту папочку датало и ищу в этой папке файл с именем группы я открываю этот файлик он как раз у меня и содержит все собранные собранные группы значит для того чтобы использовать этот файл его немножко необходимо обработать то есть вы должны удалить из этого файла двойные апострофы вот эти вот двойные кавычки делается это очень просто находясь вот в редакторе блокнот Выбираем действие «Правка» и выбираем действие «Заменить». Указываем, что мы хотим заменить двойные кавычки на пустоту, на ничто. Нажимаем на кнопочку «Заменить все» и из нашего документа удаляются все «двойные кавычки». Все. Сохраняю этот документ. Далее вы должны сделать следующее. Если вы, как и я, работаете в нескольких аккаунтов, вы можете этот файл переименовать по имени того аккаунта, в котором находится групп, из которого вы собирали групп. Ну вот как у меня. Анна такая-то, Вика и так далее. Если вы работаете с одним аккаунтом, то вы можете даже и не менять название этого файла но вам необходимо этот файл в котором собраны ваши группы переместить в папку которая называется data source То есть вот в эту папочку вы должны этот файлик взять и переместить потому что из папки data source все скрипты скрипт например вот который как раз постит по группам он и ищет вот эти файлы с исходными данными с данными. В моем случае файл, в котором хранится список групп по которым необходимо производить публикацию. Опять же, я эту папочку предусмотрительно не закрыл, потому что нам потребуется имя вот этого файла. Причем это имя должно быть написано полностью. Имя и, естественно, расширение. По большому счету, на этом все основные технические сложности закончены. Теперь можно перейти к настройке самого скрипта э, постинга по группам. Я перехожу в открытый ранее аккаунт и покажу как сложно этот скрипт настраивается. Я назвал этот скрипт постинг видео, потому что он у меня используется именно в первую очередь для того, чтобы раскидывать ссылку на ролик в группах фейсбука. Видите, вставляется ссылка. Но вы можете раскидывать, как я уже говорил, ссылку на любой ресурс. Для того, чтобы настроить этот скрипт, вы его выбираете, щелкаете правой кнопочкой и выбираете «Действие редактировать». Для удобства открываем окошечко скрипта на весь экран. Первое, что вы должны отредактировать в скрипте, это как раз ссылка. Вы выбираете ту ссылку, которая находится в скрипте, удаляете ее, только не удаляйте двойные копычки. И вместо ссылки, которая сейчас есть, в скрипте вы прописываете свою копируете вставляете как хотите далее что вы должны сделать вам необходимо указать из какого файла скрипт берет ваши группы вот в моем случае он берет группы из файла анна королева групп прописывайте полностью название файла но на этом настройки не заканчиваются конечно вы можете указать с какой группы начать то есть если вы Запустили уже постинг по группам, затем, например, его остановили, чтобы не начинать снова с первой группы, вы можете здесь вот с какой группы начать, например, указать 20, 30 и так далее. И тогда скрипт начнет работать именно с указанной вами группой. И еще в этом скрипте есть одна очень хорошая... Настройка. Это настройка, которая называется задержка между публикациями. Причем в, этих, в этом скрипте и во всех скриптах, которыми я пользуюсь, эта задержка рандомная. Она позволяет сымитировать именно действие живого человека. То есть живой человек не может там через каждые 10 секунд публиковать какой-то пост в группе время чаще всего разное и вот как раз здесь вы и прописываете минимальное время и максимальное. желательно минимальное время указывать не меньше 30 секунд а максимальное на ваше усмотрение то есть если у вас есть время если у вас скрипт работает на каком то сервисе можете здесь написать и три минуты и даже можно написать и более этим самым вы конечно убережете свой аккаунт от бана я написал 5 и 9 только ради того чтобы записать этот ролик и чтобы показать что скрипт прекрасно и стабильно работает, чтобы вы увидели как идут публикации вот видите все прекрасно все работает вот после того как вы внесли изменения а больше никаких изменений делать в настройках этого скрипта не надо нажимаем на кнопочку сейф и Close. я нажму на отмену. все на этом все настройки скрипта закончены вы теперь можете его спокойненько запускать скрипт уже выбран вы в поле макс указываете какое количество публикаций вы хотите сделать не рекомендую писать больше 100 этим самым вы практически сразу заморозите свой аккаунт либо вообще вам этот аккаунт заблокируют вот 100 публикаций в сутки это нормально пишем 100 и нажимаем воспроизвести естественно в вашем Файлики с группами должно быть 100 и более групп. Если по каким-то причинам в вашем файле найдутся группы, ну вот как, например, сейчас у меня, видите, с закрытой стеной, то есть в эту группу скрипт не может опубликовать, он просто постоит в этой группе то есть ничего, никакой ошибки не будет выдано. И просто-напросто перейдет сейчас в следующую группу. Вот. Это коммерческая группа. Видите, кнопочка продать. Опять же, он не может сюда опубликовать. Опять же, никакой ошибки не будет. Он не будет останавливать свою работу. Он просто постоит в этой группе и перейдет в следующую группу. Если, конечно, список групп вы чистили, то такого не будет. Если не чистили, как я, то это нормальная, типичная ситуация. Значит, друзья, если вы хотите одновременно запускать один и тот же скрипт в нескольких аккаунтах, вот, например, у меня там пять аккаунтов, то вам, конечно, необходимо этот скрипт размножить, то есть сам файл размножить, назвать его как-то по-разному, и только тогда вы можете запускать несколько копий этого скрипта из разных файлов да в разных профиль иначе у вас просто будет конфликт итак друзья на этом Информация по скрипту, который постит по группам, у меня вся. Он стабильно работает, у меня хорошие отношения с автором-разработчиком. Поэтому, если в работе скрипта возникнут какие-то проблемки, эти проблемки очень быстренько устраняются. Ссылку на автора-разработчика вы можете найти в самом этом скрипте. Зовут Валим, хороший парень. Значит, если вам этот скрипт... Нужен скрипт, продается, стоит он 250 рублей, продается вместе с техническим скриптом сбора групп. Купить этот скрипт, пишите, пожалуйста, мне либо в социальные сети, все ссылки в этом видео, либо в Skype, либо на почту, то есть куда вам удобнее, пишите, я читаю и обязательно вам отвечу. Так как все течет, все меняется, поэтому перед покупкой скрипта, конечно, желательно уточнить, в каком состоянии сейчас находится это. Итак, друзья, большое вам спасибо за внимание. Пользуясь случаем, приглашаю вас на свой тренинг «Партнерский бизнес для новичков». Это достаточно честный тренинг и очень информативный. Всем, кто проходит обучение у меня, я стараюсь всячески помогать, то есть одни не останетесь. Итак, всем спасибо, до свидания, удачи!